Сейчас для четок. Омруцераманай правотая То есть я провожу несколько раз по четкам рукой, и произношу Омруцераманай, Пратаяхум, Омруцераманай, Пратаяхум, Омруце, Раманай, И дую на них. Таким образом, четки становятся моими. После этого я читаю вторую мантру. Марамара Биманакара Махазавахум Марамара Биманакара Махазавахум и тоже дую таким образом четки становятся благословленными и чистыми и после этого можно начитывать какую-нибудь мантру допустим мантру для того чтобы люди ко мне хорошо относились допустим он еха ухах он ехал уха ум ехал ухах, он ехал он еха он ехал ехал ухах он ехал ухах, еха ухах, еха ухах, еха ухах после этого ду еще раз теперь каждый раз когда эти четки будут находиться в моем кармане то у меня не будет или будет становиться меньше людей которые по отношению ко мне будут чувствовать,